привет, меня зовут Алена Ивона, и вы не знаете обо мне того, что знаю я. Какая я загадочная. Всем привет, меня зовут Алена Ивона, вы наверняка обо мне не знаете того, что я люблю бегать. Я очень люблю бегать, и бегаю я с пятого класса. Начала я бегать, потому что понимала, что не могу сдавать нужные для себя нормативы. Это раз. Второй фактор, который повлиял на то, что я начала бегать, это то, что возле моего дома был стадион. То есть мне достаточно было выйти, перейти дорогу, и вот я уже бегаю. Опять же повторюсь, я бегаю с пятого класса, делаю это каждый год. Начинаю я бегать весной, заканчиваю поздней осенью, бегаю нерегулярно, по желанию. Бегаю я по вечерам, совсем недавно я начала приучать себя бегать по утрам, пока дается мне это тяжело, поэтому эту тему бегать по утрам я затрагивать не буду. Расскажу в общем, что следует делать, чтобы начать бегать после длительного перерыва. Это зима, осень или вся жизнь, смотря когда вы начали бегать, бегаете ли вообще. Эти приемчики помогут не только тем, кто любит бегать, но и начинающим, которые вообще никогда не начинали бегать. Итак, давайте обо всех знаниях я вам сейчас и расскажу. Чтобы начать бегать после длительного перерыва, за неделю до начала бега начинаете пить много воды. Во-первых, вы так скинете пару лишних килограмм за неделю из-за того, что вся лишняя жидкость из организма выйдет и вам будет легче бегать, и во-вторых, во время бега тратится очень много воды и нужно быть к этому готовыми да и вообще у вас настроение будет подниматься и голова будет меньше болеть также за неделю до бега можешь начать правильно питаться но это по желанию побольше белков, побольше клетчатки потому что так ты подготовишь свои мышцы к восстановлению ведь после того как ты будешь бегать у тебя будут микроразрывы в мышцах и чтобы они быстро восстанавливались тебе понадобится белок а белка должна быть много, но не выше нормы, не переусердствуй иначе это будет нагрузка на печень пока ты готовишься пьешь много воды, ешь правильную пищу подумай о том где ты будешь бегать раньше я бегала на стадионе потому что он был сначала рядом с моим домом потом рядом с общежитием теперь рядом э, с моим домом нет стадиона он довольно далеко до него нужно идти или бежать мне этого не хочется делать поэтому я бегаю вокруг жилого комплекса то есть вокруг своего двора. Первое время довольно было непривычно, не по себе даже, потому что люди на меня смотрят. Но хочу вас переубедить в том, что бегать вокруг своего двора не так уж страшно. Если на вас будут смотреть люди, то во-первых, они будут думать лишь о том, что вы большой молодец или большая молодец или маленькая. В общем, они будут думать о том, что вы молодец. Это в первую очередь, и во-вторых, с большей вероятностью они будут думать о себе, то есть они подумают, вот человек бежит, он взял себя в руки, он может бегать, я тоже уже давно хочу начать бегать, но у меня не получается. И скорее всего его мысли уйдут в самокритику, которая э, сделает его настроение хуже. Это конечно не самое главное, из-за чего стоит бегать, но в общем смысл такой, что если вы будете бегать, никто о вас ничего плохого думать не будет, не надо стесняться, из своего личного опыта могу сказать, что первое время по жилому комплексу я бегала одна. Потом, видимо, люди, кто любит бегать или кто хотел бегать, решили, что можно тоже так делать, и бегает так уже много человек. Если ты уже раньше бегал, попробуй вспомнить, или просто вспомни, сколько минимум метров, кругов, э, времени ты можешь бегать именно с этого и начинай. И больше не надо, потому что организм с непривычки будет чувствовать себя плохо, ему будет тяжело, и если ты будешь его сильно нагружать, он будет сопротивляться, для него будет бег как э, нечто противящее его спокойствию и он будет с удвоенной тыла сопротивляться для того, чтобы выйти на следующую пробежку. Если же ты раньше никогда не бегал, то подумай о том, какое количество времени, какое расстояние ты хочешь пробежать, но не расстраивайся, если ты пробежишь меньше. Просто зафиксируешь это расстояние, это время, и будешь от этого отплясывать, со временем увеличивать нагрузки. И вот ты начал бегать, и я рекомендую бегать раз в два дня. Читала книгу одного японского писателя, который бегает больше 10 лет. Японский писатель Харука Мураками. Его книга называется «О чем я говорю, когда говорю о беге». Очень интересная, тонкая, считается взахлеб. Всем, кто любит бегать, рекомендую. В общем, он там, с учетом своего огромного опыта, выявил, что чтобы регулярно заниматься физическими нагрузками, следует делать промежуток между одним занятием и вторым занятием, не более двух дней, если ты будешь делать промежуток больше чем два дня, то тебе будет уже нужно прикладывать титанические усилия воли для того чтобы начать бегать ну в общем организм расслабляется приходит в свое ленивое состояние, ему опять тяжело начать бегать. Бегай раз в день, или раз в два дня, старайся придерживаться этого промежутка, но ну, смотрите сами. Лично я проверила, и это действительно работает на мне точно. Ну и несколько рекомендаций, которые выработались у меня за эти 18 лет о самом беге. Дыхание. Я раньше никогда не задумывалась насчет, на тему дыхания, видимо я сразу или почти сразу научилась правильно дышать, но знаю, что есть две техники дыхания, одна грудью, другая животом. Кстати, в йоге йоговское дыхание это дыхание животом, вообще все дети, когда рождаются, они дышат животом, и это самое естественное дыхание. Суть в том, что нужно дышать животом, и тогда вы сможете пробежать гораздо большее больше количество километров, и если вы будете дышать грудью, то она будет гореть в тот момент, когда вы превысите норму своих легких, так сказать. Ну, в общем, я замечаю, что после долгого перерыва первые несколько пробежек у меня болит грудь, то есть за, за зиму я отучаюсь дышать правильно, но со временем на третьей, на четвертой тренировке уже дыхание переходит на дыхание животом и становится бегать очень легко. Обязательно следите за тем, как вы ставите стопу. Самая правильная постановка стопы для новичка – это с пятки на носок. То есть вы ставите ногу на пятку и потом уже опускаете остальную сто стопу. Следите за своими ногами. В общем, э в беге особо делать ничего не надо, поэтому следите за своим телом. Следите, как вы все это делаете. Следите за постановкой стопы. Это очень важно для того, чтобы сохранить колени, позвоночник, суставы. Чтобы правильно бегать, нужно обязательно следить за постановкой своей спины. Особенно те, у кого сидячий образ жизни, сидящая работа, мышцы на поясничном, в поясничном отделе у сидящих людей очень слабые. И если вы не будете следить за тем, в каком положении находится ваша спина во время бега, то есть риск того, что спина будет такой расхлябанной, позвонки будут ходуном ходить и есть риск получить межпозвоночные грыжи. Да, Поэтому следите за постановкой спины, чтобы понять в каком положении должна быть ваша спина, просто подойдите к стене, попытайтесь максимально плотно прислонить спину к стене. Именно так должны быть напряжены ваши мышцы, когда вы будете бегать. У меня друг ходил на, как это, на уроки. По бегу и там рекомендовали для того чтобы спина держалась ровно втянуть живот и в тот момент когда живот втянут мышцы спины находятся в максимально правильном положении поэтому следить обязательно следите иначе вы просто погубите свою спину если вы долго сидите и резко начнете бегать обязательно купите кроссовки для бега раньше пока я не закончила школу я бегала в обычных кроссовках ну какие купили таких, в таких и бегала сейчас же у меня ASICS Asics, для пробежек по лесу, то есть есть два типа бега, если вы будете бегать по асфальту, по тротуару, в общем во дворе или в парке то рекомендую вам выбирать кроссовки для бега по асфальту и тротуарам у них подошва более мягкая она будет за счет амортизаторов смягчать удар вашей ноги об асфальт и колен, вы так сохраните колени позвоночник если вы собираетесь бегать по лесу то выбирайте кроссовки для бега по лесу там более жесткая подошва она будет защищать вас от ударов о камни от ударов о, о выступы и у них цепляемость к земле более высокая то есть вы не подсказнетесь, не упадетесь, там дождь был. В общем, у меня кроссовки для бега по лесу, потому что когда я их покупала, я бегала по лесу, сейчас я бегу по двору, но не суть. Они у меня уже старые, там подошвы точно уже мягкая. Но в этом году я планирую бегать по лесу, нашла дорожку к своему лесу, буду бегать там. Как же лучше бегать? С кем-то или одной? Когда я начинала бегать, я бегала сначала с подружками, и это было мало похоже на бег, мы пробегали максимум 500 метров, может быть 1000 метров, все это время мы разговаривали, и это было, на мой взгляд, очень сильно неправильно. В общем, я рекомендую бегать одной, потому что, во-первых, вы не будете разговаривать, и дыхание очень важно, сохраняйте правильный ритм дыхания, и, во-вторых, вы будете держать нужный для вас темп, потому что, из моего опыта, люди по-разному бегают, кто-то бегает быстро, кто-то медленно, и кому-то из вас будет... Придется подстраиваться под другого человека и бежать быстрее, медленнее. В общем, это не так комфортно. Бегать так не самый сложный вид спорта, поэтому старайтесь бегать один-одна. Но. Если вы знаете человека, который бегает профессионально, то побегайте вместе с ним, так он вам передаст какие-то свои техники бега. Мне повезло, когда я начинала бегать, у меня была лучшая подруга, она занималась плаванием. И в плавании, все, наверное, знают, нужна высокая выносливость, а чтобы эту выносливость повысить, там очень много бегали. То есть с горы вниз, потом наверх, так по нескольку раз, чтобы выносливость повысилась, и поэтому она уже наученная, давала мне рекомендации, показывала мне, где я правильно бегаю, где неправильно, в общем она частично меня этому бегу так в принципе и научила но она, несмотря на то, что мы бегали вместе, мы с ней практически не разговаривали, так она мне кидала несколько фраз, но мы бегали молча как следует бегать, поэтому я рекомендую бегать одна, одному, в общем смотрите сами. Следующее, с какой же скоростью бегать? Рекомендую бегать со скоростью максимально медленной э, и комфортной для вас. Я бегаю очень медленно, мне кажется даже слишком медленно, но не важно, зато мне комфортно. Я бегаю с такой скоростью примерно, чтобы вы представляли. Представьте себе, как э, человек идет очень быстро и чуть-чуть быстрее, чем если бы человек шел быстро-быстро. В общем, с такой скоростью я бегаю, для меня она максимально комфортная. А так, смотрите сами. Но лучше, конечно, бегать как можно медленнее, так вы пробежите большее количество времени, научитесь правильно дышать, поймете, что такое большие расстояния и как легко их пробежать с маленькой скоростью. В общем, не торопитесь, прям старайтесь замедлять себя, если вы чувствуете, что начали ускоряться. Музыка. Я за то, чтобы слушать музыку во время бега, это раз, и во-вторых, я за то, чтобы слушать музыку на плеере, потому что на телефоне с интернетом очень неудобно слушать, какой-то момент, даже несмотря на то, что скорость интернета высокая, и, казалось бы, я нахожусь в городе, в какой-то момент просто может быть такая вероятность того, что интернет заглючит, э, или песня будет очень тяжелая по объему, и будет она долго загружаться, в этот момент музыка прекратится, и есть большая вероятность того, что вы просто остановитесь. Потому что из моего личного опыта могу сказать, что музыка как бы держит нас в тонусе и позволяет нам бежать как можно дольше. Я вообще заметила, что если я слышу свое дыхание, его не перебивает музыка, и я его слышу, то мне становится тяжело бегать, прям вот реально тяжело. Я слышу, как я тяжело бегу, и не становится себя жалко, <с я... и с большей вероятностью могу остановиться и дальше не бежать. Поэтому я стараюсь слушать громко музыку, хотя кто-то может и считает, что это вредно. Одежда, какую же выбрать одежду, я считаю, что вообще не важно. Я бегаю не в самой симпатичной одежде, для меня это не суть. Не зацикливайтесь на одежде, она может вас тормозить в процессе начинания бега. Если у вас нет одежды, вы будете думать, о боже, у меня нет одежды, что мне делать. Бегайте в том, что у вас есть, какие треники одели, спортивные штанишки, какие-нибудь серенькие, ну в общем не важно одевайтесь максимально комфортно, главное чтобы вам было удобно двигаться. Но кстати раз уж я много бегаю, пока писала сценарий, решила что может быть мне в награду можно и купить себе что-нибудь красивенькое, чтобы бегать так Совет насчет пульса или пульсометра я давать не буду, потому что за этим я не слежу и совершенно не знаю, не понимаю, зачем, нет, понимаю, зачем нужно считать, но в общем я ничего делать не умею, не вижу необходимости, потому что я прислушаюсь к своему организму, я слышу свое сердце, слышу свое дыхание, если у меня голова начинает пульсировать, это точно означает, что мне пора остановиться. Если вы считаете, что мне все-таки следует начать следить за пульсом, дайте мне ваши рекомендации в комментариях. Возможно, вы меня переубедите. И я начну-таки следить за пульсом, и возможно, куплю даже пульсометр. Хотя у меня вот есть браслет Mi Band. Может, он мне поможет следить за бегом. Надо подумать. В общем, дайте мне рекомендации обязательно, прям очень-очень надо. Поскольку я бегаю уже давно, то не раз слышала о том, что бег это вредно. И я считаю, что если вы будете выполнять вышеперечисленные приемы в беге, то есть дыхание, постановка спины, постановка стопы, кроссовки для бега, разминку, обязательно делать разминку перед бегом, и будете максимально следить за своим организмом, возможно даже и за пульсом, то вреда от бега будет не больше, чем если вы будете сидеть каждый день по 8 часов на работе. Поэтому я считаю, что если ты хочешь верить в то, что бег вреден, ты найдешь кучу информации о том, что он вреден. Если ты хочешь верить в то, что он полезен, то ты найдешь кучу информации о том, что он полезен. Поэтому к информации о бегу я прислушиваюсь, чтобы как-то отрегулировать лично свой бег, чтобы он максимально был полезен и не приносил мне вреда. Но эта информация о вреде бега совершенно не повлияет на меня, и я буду продолжать бегать, потому что я это очень-очень-очень люблю. И напоследок, еще один плюс бега, который мне очень нравится. У меня есть браслет Mi Band, и он фиксирует количество шагов э, в день, которые я прохожу. И если я в день прохожу, ну, наверное, 4000 шагов, то э, достаточно выйти, пробежать 10-15 минут, и я пробегаю эту норму 8 шагов, 10 тысяч шагов. Это очень удобно, не надо там по 40 минут шастать по лесу, по тротуарам, чтобы вы вышагать эту норму. Ну, так, дополнительный бонус, который просто делает день приятнее. В общем, бегайте, любите бегать. На этом все. Надеюсь, вы также полюбите бегать, как и я. Если вы любите бегать, то делитесь своими пожеланиями, своими рекомендациями, что я сказала правильно, что неправильно, на что мне следует обратить внимание. Пишите об этом обязательно, я на все отреагирую. Возможно, вы даже будете мне полезны. С вами была Алена Ивона. Пока!